Никогда не смотрите ТикТок в 3 часа ночи, иначе вы рискуете испугаться! Шучу, шучу и нет одновременно. Всем привет, кисы и коты, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы отправляемся в жуткие видео из ТикТока. Я боюсь и не боюсь одновременно, видите, меня сегодня две. Прикольно, да, одна, да, другая, нет, очень сложно. Все, кто поставит лайк за 3 секунды, подпишется на мой канал к вам. Сегодня ночью не придут монстры из ТикТока. Три, два, один, ноль. Поставили? Молодцы, но ну, а мы начинаем. Я бегу бегу к вам, мои монстрики. Акула. Я вот, если вот, я не знаю, если я буду плавать где-то, и вот просто акула, вот этот плавник. Я офигею. Акулу можно обезвредить, только воткнув палец ей в глаз. <ширает> как паровоз запировозил. Да миньоны больные. Они здесь больные, они здесь травмированные, видите? Поехавшие. Какой прекрасный снег. О, он мне так нрав... А, они в сговоре были с тем гигантом. Ой, йогарный бабай. Черная вода скрывает множество опасностей. Мама. Короче, если клоун убегает в темный коридор, ты за ним не ходи. Мы говорим, здесь поиграй с нами. Да, конечно же, я так люблю играть с вами и со всеми, ага. Итак. Ой, мы, кажется, в небе. Это, наверное, самое жуткое, что может быть такое открываешь. Дверь. А вот этот звук, да, он прям кровину сворачивает. О, мамочка, это мумии. Вау, как это эпично. А -а -а -а. Что за Эй, кр... эй, эй, -э, видимо, он ее знает, но, кажется, ее вселился в нее кто-то. Крюк! Рука! Вот я не знаю, как у людей хватает э, сил собраться в такие моменты, когда ты видишь что-то настолько нереальное. Просто невозможно сгруппироваться и начать бежать, мне кажется. Просто цепинеешь. Я тебя увидел. Он за собаками побежал. Это кто там стоит? Прикиньте, смотрите на камеру, а там вот такое. А, он тебя видит даже через камеру. Я бы не хотела таких гостей увидеть. Ой, что это за чудовища? Фу! Они очень сильные, как пауки. Смотрите, человека съел. Ужас. Страшная картина, ужасно. Ой, Мама! Так, лес, ну хотя бы светло, и то радует. Хотя бы можно что-то, наверное, разглядеть, но это туман. Вот эти вот монстры, они похожи на, одновременно на медведей и на людей. Но меня радует то, что я не вижу у них рта, просто какой-то череп там на голове. А если вы снять и посмотреть, кто они? Ой, нет, нет, нет, нет. Он беременный как будто. Вот это жуткая картина, вот как раз таки она оцепенела. Я бы тоже оцепенела. Видите, он все ближе и, ближе и ближе и ближе и ближе и ближе и ближе. И ты цепенеешь, а он уже бам. Ко дну. Итак, заброшка. Мне кажется, там какой-то. Кто это? Картундок? Если где-то картундок, значит рядом картункэт. Но это все, пацан. Все, все, все. Как-то он боком бежит, вот так. Что у нас там? Они без головы, что ли? Бам! Поймал. Кто это? Опасность. Очень будет страшно написано. Или что-то такое, а я уже чувствую. ха, -ха, -ха, -ха. Лжу. О, нет. Закрой дверь! Не надо, сейчас он еще ближе будет, да? Да! Я уже чуть не подавилась! Вон он, он слева! Не открывай! А -а -а! <свёздные> Черт! <свёздные> Короче, это медведь, человек и овца. Что так карать то Я и так пережила сейчас стресс с этим подвалом. Господи, почему? Вот видите, они все срабатывают на эффекте неожиданности. Это их оружие против нас. Имейте в виду, ну, блин, да что ты? Какая-то снежная долина. Ля-ля-ля-ля, скоро новый год. Мне кажется, тут будет кто-то страшный. Да, это опять вот эти вот какие-то странные кузнечики, как будто бы не, пов... не подходи к ней, если кто-то стоит спиной, этот кто-то вот так странно себя ведет. Там что-то с лицом. Там что-то с лицом. А, пауки. Паутина. Значит, пауки. А -а -а! Потерял сознание. Зря. Большой город. И там опять эти кузнечики? Нет, там огромный-огромный паук. Ну ладно, это не страшно. Если ты в доме в своем сидишь, ничего с тобой не будет. У меня сейчас сердце выпрыгнет Видимо, этот паук вот так вот идет И его вот это паучинное племя Пробирается во все уголки города Раз, да, Вильдик. Сплошная мышца Ты подкачался, чувак Кто это такой? Это стрёмная фигня я хочу вас есть всех, я хочу что-то суетиться на суете на какой-то, вы видите? На какой-то суете просто. Ха-а-а! О! Hey, <m Scott> я лиф. Кто там? Что ты давишь-то? Потом ты как это есть-то будешь после своих ног? Куда бежать, если там нельзя убежать далеко. Ай, блин! Черт! Это кто? Великан? Он его увидел и тут великан. Парень, ты вообще попал. Видите, вот эта жуткая картина, самая жуткая, что может я увидеть могу, нет. Видите, он ест людей. А кто там? Тоже какой-то великанищий великан. Я говорю, если кто-то стоит спиной, никогда туда не подходи. Никогда. Это что вообще? Это даже я не знаю, как объяснить этого монстра. А это как будто вылез только что из воды такой. Вау. Стрельнешь в него? Заморозка. Вот таким оружием надо ходить. Это крутое оружие. Это охотник на монстров. Я уверена. Ничего себе. А, вот опять. Я вам говорила, что мы живем в Матрице. Я вам говорила. Я не верю, кстати, что этот мир настоящий. Это все иллюзия, да? Как в Матрице. Жесть. Знаете, бежит стадо оленей, а тут стадо голов на ногах. А тут ноги, be... пацан, уезжай, бам. -а -а -а! Смотрите, стоит такой я ля ля ля ля. -ля. -기 -기 -기 -기 -기 -기 -기 -기. Сейчас будет жуть, сейчас кто то на него кинется. Я уже боюсь, фары выключил, а его уже нет, он где-то рядом, он уже тебя видел. Бам! На таран его прям. Это что? Руки! Отовсюду! Жуть! Да? Классно, да? Побоялись? Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас очень люблю, целую. Пока!